Всем привет! Как и обещал, мы сегодня с Андрюхой на Полбарское съездили. Вот она, да. Андрюха качает лодку, блядь. Домик какой-то стоит, блядь. Да. Посмотрим. Пять лет назад, когда я тут был, тут еще домик этого не было. Да. Сейчас уже домик появился. О, домик блядь, блядь. Ну что, нормально тут можно, эти от дождя спрятаться. На озеро полубарская там много километров она длится там это, Короче, раньше это было болото, когда болото горели, его затопили, болото, чтобы не горели, короче. И вот образовалась вот это вот эти плантации. Сейчас есть тут карась, щука. Вот Карась тут грамм по 700 дорогой. Килограмм Такие Видите там И тут места Андрюх, привет жене Передай привет, вот. Да. Там же места, конечно, воды прибавилось. Мы еще ходили вот тут по берегу, короче, вот поэтому, блядь. Туда можно было проходить. Сейчас все подтопило, все конкретно, воды больше стало. Вот. Ну и короче это. Говорит, я устал снимать. Говорит, 40 минут он их катает по озеру. Uh -huh. Говорит, когда они в подсак засунут, я тогда это включу камеру. 40 минут uh -huh. вытащили, 27 килограмм, но они пофотографировались с ним и отпустили его. Uh -huh. Ребят, вот на Полубарском, блядь, везде вот, коряги, везде коряги. Вот, подъездов нету. Дорога нормальная дорога жизни, бля. сидим в лодке, блять, балдеем пока ничего не клюет, не знаю, посмотрим, что там будет клювать, снимаем. Мамрюхи ну, поклевка была, блять, или непонятная нахуда, он, просторы, пиздец. Блять, типа плок поймать не могу а, вот. У тебя скользящий, да, поплок называется? Посмотри, да. вот. ну, да, заброс. Хорош поплоть. Он загруженный. Ну вот мой где-то болтается он под лодкой так, ладно ребят, вот поймали первого карасика да, хорош карасик ну как тебе, Андрюх рыба? супер вот такие сейчас пойдут будет вообще отлично отлично ну что поймал-то? на червя на на всю допустим. Садочком кинем у нас садочком. Манку. Какая манка? Вот ну, червяк обычно. Yeah. Ладно. Ребят, тут Андрюха, короче, поймал серьезную рыбу, бля. Сейчас ее найду, блядь, в объективе. Она такая большая, блядь, что ее пиздец. где она, блядь? Андрюха, я поповук не могу, блядь. А, вот она, блядь. Да какие поклсты. Да еще, блядь, да, Блок утопил полностью, блядь, вот такой бамбук, блядь. ахуй еще и заглотил по самой блядь, живот, блядь. Да. да. Супер, блядь. Ну как тебе ощущения от тяжести рыбы? блядь, да, да, Ты такого ещ никогда не ловил? Да, еще. Еще не вечер. Сейчас вот этих выловим, а вечером начнем. Я его еле в объективе нашел. О, что-то хорошее сыграла. А это наше. В этом в садке. Ага. -а -а. Там у нас садок да, висит подальше. Тут не к чему было привязать, а тут там трава, блядь. А? Дерев, рыба. Вот поймали карасиков. А? Вот. А? На полубарском снять больше некогда было. А? Чтоб никто не видел, что мы тут воем на удочку я хочу карась такой. Да, ну, вот да. поймали на Карасик. Ну-ка, Андрюх, покажи. Как. Вот это мне нравится. Вот на полубарском, чему мы на второй день поймали Тут мне карась нравится Андрюк, подержи Нормально